Григорий Остер. «Вредные советы». Совет несогласным. «Не соглашайся ни за что, ни с кем и никогда. А кто с тобой согласен, тех трусливыми зови. За это все тебя начнут любить и уважать, И всюду будет у тебя полным-полно друзей».